Есть желание создать у людей мнение, что в России все очень хреново. Когда ездишь по России, ты увидишь из окна да, Мерседеса, да, который да. встречает тебя в аэропорту. Ты же знаешь, что в России людям жить тяжело, так как ты не хотел, чтобы жила твоя мама, 100%. твоя родня. Я из ростома на дону все... из рабочего Ну городка. вот И в то время, когда на всех телеканалах, пока там рассказывают, что поля засеиваются, страна освобождается и земли завоевываются, людям не рассказывают, что на самом-то деле жить тяжело.